you Ничего другого не подарил Сейчас я буду делать обзор. Что Че... мы видим? Мы видим такие па палочки, кругольник и диктофон. Также здесь есть батарейки. Да, здесь, да не, не трогай. А, когда я цепляю это, <связь> раздается звук. Это... Вот. А, <связь> <связь> все, всем <связь> конец. А, долу, всем. ладно ребята, всем пока. Мы были на канале лягушке. Мастер, это был краткий обзор.